Итак, видео о том, каким образом покинуть бизнес-менеджер а, в рекламном кабинете Facebook. Ну, для того, чтобы это сделать, мы сейчас перейдем в рекламный кабинет Facebook, в один из бизнес-менеджеров, который нам уже, в принципе, не нужен. Мы выйдем из него, рассмотрим все моменты и параллельно объясню некоторые нюансы, связанные с тем, если вы находитесь, если вы являетесь одним администратором бизнес-менеджера, и больше там никого нет, что с этим делать. Итак, переходим в рекламный кабинет и выбираем из списка тот бизнес-менеджер, который нам необходимо покинуть. Обращу ваше внимание, что у Facebook есть конечное число бизнес-менеджеров, рекламных аккаунтов и страниц, которые вы можете создавать, ну, как и рекламных кампаний внутри каждого бизнес-менеджера, внутри каждого рекламного кампания. Поэтому не стоит их накапливать, в принципе, да, если он вам не нужен, вы просто оттуда выходите. Допустим, у нас сейчас, да, ситуация сложилась, что один из бизнес-менеджеров, вот, Еламовский, да, у нас… В одном из них мы не можем сделать правки и, в принципе, то есть нам не выдают доступы для подтверждения домена, скажем так. Вот. То есть сейчас это невозможно сделать. Поэтому мы выйдем оттуда для того, чтобы не нести лишние риски и... Если вдруг кто-то с плохой, скажем так, кармой, да, с плохим трастом, администратор находится здесь, у них какие-то нарушения на своих аккаунтах имеются, то мы получаем возможность заразиться от них этой плохой кармой, да, и мы просто выходим из тех бизнес-менеджеров, из тех рекламных аккаунтов, в которых нам нет необходимости находиться. Итак, переходим в настройки компании. После того, как перешли в рекламный кабинет, заходите в тот бизнес менеджер в настройки той компании, которую вам необходимо покинуть. Вот мы здесь находимся. И теперь вам необходимо перейти в раздел «Информация о компании» и нажать кнопку «Покинуть компанию» вот здесь. После этого... Uh, у вас прекратят приходить все уведомления, вам придет электронное письмо, что вы покинули компанию и больше не можете управлять ими. И давайте пройдемся по нюансам, которые с этим связаны. Uh, если вы uh, находитесь в бизнес-менеджере как единственный администратор, uh, допустим, здесь в разделе «Информация компания» снизу вы Увидите список администраторов и бизнес менеджера и это расширенная версия. То есть, в принципе, в разделе «Люди» только один наш рабочий аккаунт, больше там нет. А здесь вы видите большое количество администраторов. И это именно связано с тем, что это аккаунт «Еламы». И потому что на других бизнес-менеджеров вы это особо не увидите. Если вы покинете этот бизнес-менеджер, то, в принципе, все будет окей. Но если вы здесь являетесь единственным администратором, то покинуть у вас его не получится. Не получится в следующих случаях, да, Если есть какие-то нарушения, если есть рабочие рекламные кампании, либо есть неоплаченные счета по рекламным кабинетам, которые здесь есть. Структура закрытия бизнес-менеджера. Мы в принципе можем полного удаления бизнес-менеджера. Вы в принципе можете мы сделаем для этого отдельное видео. Да? А, но в том случае, если вы не можете покинуть а, один вариант, который всегда есть рабочий, вам нужно давать сюда человека, либо другой рекламный аккаунт, а, не рекламный аккаунт, а другой профиль. Да? А, добавить сюда любого человека, назначить его администратором бизнес-менеджера. И этот а, профиль, который вы добавляете, вы должны иметь в виду, что он вам не пригодится. Либо вы другого человека сюда просто сажаете а сами покидаете этот аккаунт, и он остается на нем висеть, да, пока не уладятся все вопросы там с оплатами, с блокировками и так далее. Если бизнес менеджер заблокирован, у вас а, только этот вариант. Если вы цените свой аккаунт, с которого работаете, то вам его необходимо покинуть, но надо чем-то пожертвовать. То есть сюда надо вам человека кого то завести. Вот. То есть это важно. В принципе, и если у вас будет висеть бизнес-менеджер, ну, смотрите, вот, допустим, да, мы заходим, и тут у меня большое количество рекламных аккаунтов, бизнес-менеджеров, да, в том числе личные рекламные аккаунты, и еще личные рекламные аккаунты привязаны к отдельным бизнес-менеджерам. Если вдруг на одном рекламном аккаунте у вас будет блокировка, либо блокировка на каком-то из бизнес-менеджеров, это в повышает риск того, что последующие ваши рекламные аккаунты, в которых вы состоите уже, да, и которые будут создавать, их, под, вы подвергаете самостоятельно риску блокировку. Потому, просто потому, что присутствие в бизнес-менеджере с какими-то нарушениями, присутствие в рекламном аккаунте с какими-то нарушениями накладывает на вас определенные ограничения. Хоть, хоть в Facebook поддержка не подтверждает, Многочисленные эксперименты, которые мы делали, эту позицию подтверждает, что система смотрит ваш траст, ваш траст понижается, если вы находитесь в любом бизнес-менеджере, либо рекламном аккаунте с нарушениями какими-либо ваш траст понижается. Это не только влияет на то, что вы имеете повышенный риск блокировки, но и снижает CTR ваших рекламных кампаний, которые создаете вы, либо в тех рекламных аккаунтах, которых вы. Находитесь. Поэтому, если вы являетесь администратором приглашенным и специалистом-таргетологом, то вы этим своим поведением влияете на конечную эффективность рекламных компаний, с которыми вы работаете, и подвергаете излишнему риску ваших клиентов, с которыми вы работаете. Поэтому учитывайте это, и, в принципе, на этом можно закруглять. С вами был Алексей Федорцов. Надеюсь, видео было полезным. Если что, оставляйте комментарии внизу, ставьте лайк подписывайтесь, если вы смотрите видео на YouTube, и до новых видео.